Лето только началось. Возможно, это кому-то пригодится. Возможно, не пригодится. Но проблема, которую я пишу, такая. Заводится коса хорошо. Нажимаете на газ. До середины она набирает оборота, Потом продолжаете на газ давить. А обороты как были, так и остаются прежними. На максимальных оборотов выдает или меньше, или меньше. То есть среднюю мощность или э, меньше даже. В чем причина? Э, у меня конкретный был случай такой. Приходит мужик в возрасте, уже пенсионер. Э, нужна косилка. Я говорю, ну вот. А ты заведи ее. Я ему начинаю объяснять, как правильно, по какой пропорции смешивать. Вот. Э, как э, карбюратор выставлять ой, карбюратор заслонки вставлять. говорит, ты мне не объясняй, я тебе сам объясню. Я всю жизнь работал на автобусе, шофер, сам чинил машину, так что ты мне не объясняй. Ты мне заводи, главное, чтобы коса работала. Ну, мне приятно это слышать, когда приходит профессионал, который мне что-то может объяснить, который умнее меня. Хуже, когда приходит баран, которому объясняешь полчаса, он так и ничего не понял. Вот это хуже все. Потому что он на следующий день принесет сломанную косу и так и не поймет, почему она сломалась. И будет считать, что я виноват. Подсунул бракованную косу ему. Ну и вот автобусник. Ну хорошо, профессионал. Ну, приятными иметь дело. Мужик, работяга. Вот Завести. Ну завел. Все прекрасно. Заводится. Газ поддержит капитально. Ну все нормально. Все идеально. Ну новое же. Ушел. Проходит два дня, он приходит, ты знаешь, я тебе косу брал, ну брал, ну что дальше? Ты знаешь, она нет, она заводится, заводится, но не набирает обороты. Я говорю, а где коса? Мы ну, же обязан принять ее как продавец, посмотреть все-таки гарантия там. Вот, ну коса с ним, да, завелась нормально, прогрелась все. Начинает на газ давить, до середины берет, а потом, ну, не тянет и все. Обороты не повышаются, а газ нажимаешь до конца, но они повышаются. Вот, ну, говорю, говорю, оставляй. Вот он пошел домой, а я на рынке стоял тогда. Увозил товар, увозил, ну, вот, значит, собрался три часа дня, приехал домой, покушал. Ну, думаю, надо же посмотреть, в чем причина. И вот тут у меня включается интуиция я до свечи не полез хотя это первое что проверяется А, что-то туда лезть когда все же все же работал э -э, открываю пробку вот что э -э, то решил свой бензин туда залить вот начинаю сливать и сливаю а там на землю решил снять потому что там бензина мало было думаю да соли на землю начинаю снимать вот тут ошибка у меня почему на землю это сливать не надо на землю сливать никогда ну, там сорняки меня были, да, я думаю, поливаю нахер. Начинаю сливать, и тут такие частички проскакивают. Думаю, блин, а почему бензин-то грязный? Частичек так не должно быть. Вот. ну, хорошо. Вот, заливаю свой бензин, закручиваю, начинаю заводить. Заводится, но не тянет. Значит, в чем дело? Ну, не в бензине. Я сначала подумал, что это ну, с бензином. Нет, ни не в бензине. А дальше что я делаю? Ну, опять же, интуиция. Вот смотрите. Объясняю. Откручивайте пробку. Вот. Потом для, для удобства вот так вот вытягивайте ее двумя руками. Вот она элементарно вытягивается и элементарно туда вставляется внутрь. Вот. А дальше что? Вот здесь вот не на чем показать. Тут резиновая такая втулочка стоит и два шланга. Значит, два шланга идут сюда к карбюратору, а два шланга туда, и на одном конце шланга вот такой вот фильтрик. Что вы делаете? Берете проволочку, алюминиевую, вот так вот сгибаете, вот сюда вот вставляете, цепляете и все это шланг вместе с вот этим фильтром вытягиваете, именно с фильтром. И это я когда вытянул, смотрю, и думаю, а что не белые, вот знаете? Показать бы на вот такой примерно цвет. Слышите? У фильтра должен быть белый цвет, а он коричневый. Я думаю, ну может быть какая-то модификация, что он коричневый. Но почему это коричневое? Два дня-то прошло от бензина, не может быть такого. Что я делаю? А я снимаю его со шланга и без фильтра вставляю сюда, завожу. Завелась, значит, нажимаю нога, на все, ревет аж на больших оборотах. Ну, думаю, как я быстро нашел причину. Дело все в фильтре. Вот без фильтра работает коричневый, я имею фильтр, его того мужика фильтр. Вот и что я не стал ему бесплатно этот фильтр ставить. Я вставил сюда, собрал, привожу. Ну, он приходит на следующий день. Я говорю, ну, это ясно, что бензин где-то грязный налил. Я говорю, вы где, вы откуда бензин наливали? С колонки. Ну, понятно, что с бензоколонки. Откуда же ее брать? Я говорю, ну, дальше куда? Он, оказывается, в бочку сливал. Ну, скорее всего, там такая история была, что он автобусник сливал левый бензин, там у него 200 литровая бочка была, а нахрена ему что-то? Вот. Ну и в косу, и для машины, и все. Я говорю, когда вы так промывали? И он говорит, а что и промывать нужно? Понимаете? И тут я понял, что у человека не в порядке с головой. Вот. Он говорит, я говорю, ну вот фильтры купите, вот, и все проблемы. Он говорит, не-не-не-не-не-не. Я знаю все права. Вы мне или замените косу, или верните деньги. Я говорю, ну, суть-то в том, что если даже заменю, у вас грязный бензин, вы опять зальете туда, и то же самое будет. Купите фильтр, этот фильтр вот стоит 50 рублей. И дело не в косе, а именно в вашем бензине. Вот. Да что ты не будешь менять? Я говорю, нет, не буду. Почему? Если бы был... Брак в косе, понятно, я бы, конечно, пошел. Но брака в косе нет. И какого черта я буду менять? И смысла просто нет, если с тем же бензином. Ушел он. У него дочка, оказывается, предпринимательша. Пять минут прошло, прибегает. На рынок. что ты корешь? Что ты орешь? И начинаю с самого начала объяснить. Но она оказался умнее, чем ее отец. Я говорю, ну проблема в чем? Ты что же продаешь? Ну, замени бензин. Но ну, с, с его бензином он не будет ездить на нем. Хоть там золотую ты возьми косу. Дело вот. Цена вопроса. 50 рублей. Поставь новый фильтр, который тот старый, родной, он уже не нужен. выкинет Он полностью забит. Он уже из белого в коричневый превратился. Тот фильтр однозначно выкинь Его не промоешь. Поставь вот новый фильтр. И залей новый бензин, только не с бочки той, а с колонки. И все, и проблема решится, будешь ли это косить. Ничего что он сказал? Да вы знаете, я понимаю, он уже третью косу гробит, и не знаю, что делать, уже такие расходы. Ну, понятно, не он же на пенсию покупает, а дочка. Он приходит, дочке жалуется, вот бракованную косу опять подсунули. Уже третью косу берет и все по-разному. Ко мне в одном магазине брал сломался вторую как он там сломал и не знаю ну вот на меня нарвался вот объяснил ну дай бог люди поняли понимаете да что тара должна быть не железная тара должна быть хоть левый бензин хоть правый дюралевые есть канистры пластиковые я не знаю есть такие пластик для бензина или нет но я набираю в дюралевую всегда там никакого осадка нет если у вас железная канистра или железная бочка то это плохо ну хотя бы промывайте раз в год Было у меня такое, это отец у меня но ну, это был советский союз там еще диралевых бочек не было железные были неизвестно от чего да работал тоже на автобусе сливал бензин там и на моторку и на мотоцикл я потом в машину заливал. Ну, такого уж не было у меня. Но это же я вообще не знаю. Всю жизнь, наверное, сливал туда, сливал и сливал. Автобусник. Бесплатно же. Ну, понятно, можно взять. Тогда было. Сейчас-то, наверное, нельзя, не знаю. Все на учете. Ну, в общем, такая проблема, да. Смотрите, с бензином. Все было дело в грязном бензине и забитом фильтре. Вот. То есть заводится хорошо, а тяги нету. Вот, начинайте с фильтра. Попробуйте фильтр снять, попробовать без фильтра завести. Если проблема осталась, тут воздушный фильтр. Мне уже не на чем показывать. Откройте просто коробку. Эту. Просто он. Пусть без воздушного фильтра поработает. Посмотрите как. Вот. Ну, а дальше надо смотреть. Возможно, дело все в карбюраторе. Что еще хуже? Ну, в смысле по деньгам если по бензину имейте виду, и хотя коса хоть маленькая но причин много будет не заводки ремонтом кос не занимаюсь и не собираюсь заниматься как то неинтересно да мне все равно интересно интересно главное чтобы деньги приносили а дело в том что если никто мне не несет то что я буду этим заниматься? Просто не, нет возможности. Вот. Просто у меня был такой магазинчик, продавал китайские косы. А, хочу рассказать о двух проблемах. Ну, может, даже не так я сказал. Короче, соседка через дом живет. вот Ей там, ну, молодая, скажем, соседка, одинокая, мужа нету. Косилка у нее Штиль fs 38. И вот денег-то нету. Вот она работала всю жизнь с продавцом и пошла на третью группу инвалидности, потому что ноги начали пухать. И дали ей пенсию 5 тысяч. Большое спасибо государству. Сейчас уже на... А, кстати, тогда мне и приносила. Это не в этом году было. Нет, раньше я уже забыл. Вот когда она на пенсии этой была. Вот. Вот у нее была проблема. То есть денег нету. Он ну, приходит ко мне Ну ты посмотри там что такое Первая проблема была в чем Заводится отлично Нажимаешь на газ Максимальные обороты достигают хорошо Отпускаешь газ А он как был на максимальных оборотах Так и остается Ну я то нашел причину быстро Просто вот этот трусик газа Он должен Когда нажимаешь на курок газа Он должен ходить туда сюда Вот когда ты нажимаешь Силы то хватает тебя вытянуть вот, а потом отпускаешь, а пружины, силы, не хватает его обратно туда запихнуть. Ну, то есть, э несколько лет косе, конденсат, там внутри все это окислилось, заржавело, воздух, естественно, сюда проникал. Вот, и уже вот эта проволочка стала ржавой, и там где-то окислилось. Дело в том, что я хотел сначала вытянуть, а вытянуть-то нельзя, вот чуть-чуть вот так вот работает, и все, дальше нельзя. Представляете, он где-то метр, и на этом метр этот держит ее, невозможно. Но если есть деньги, то все просто. Иди в магазин, покупай такой трос, вот, приноси, я тебе поставлю. А денеж то нету. А штели вообще около 10 тысяч стоит. Боже, у кого-то и больше. Сколько вот это вот тросик стоит? Тысячи, две или три, сколько он стоит, смотря сколько хозяин может ободрать, если тем более у вас в поселке магазин один. Вот так он выставил себя. Как он там договорился с оптовиками, только он имеет эксклюзивное право торговать и косилками, и запчастями на них. Только один. Больше никому не дают. В том числе и я сунулся со своим магазином. Нет, не дали мне ничего. У нас там есть верит человек. А какой человек? Он только один. Больше нету людей. Что делать? Поставил вот так вот. Взял тормозную жидкость. И там через 5, 10, 15 минут пришел, просто отвертку мочил. Просто открутил пробку. Налил туда тормозной жидкости. Макал отвертку. И вот так вот промасливал. И все под своим весом. Тормозная жидкость постепенно-постепенно опускалась туда. Ну, где-то часа через два, и все. И смотрю, оп оп оп И она расходилась, и она расходилась. И все. что там, не знаю, пирожков пекла мне. Пару пирожков там принесла. Ну и все. Вот, ну ладно. А потом на следующий год э -э, хуже была проблема. Я ее так быстро не решил. И даже можно назвать из разряда курьезных. Если бы мне сказали об этом, сейчас я бы тоже не поверил, как и вы. Проблема в чем? Ту же косу принесла, только другая проблема. Заводится хорошо, нажимаешь на газ, а оно не тянет, но ну не тянет, нет тяги, тягла. И она не режет траву, вот, когда быстро вот так вот раз, и трава срезана, а когда так вот раз, Трава наклонилась и опять наклонился, ну нету газа. В чем дело? И вот я начал с утра, с 9 часов, до 5 часов вечера провозился, все перебрал и так и не понял, в чем дело. В интернет лазил, да, смотрел, э, как другие описывают, в том числе на Ютубе. Ну, я это все смотрел, пересмотрел. Ну нет, я не нашел причины. И вот. Стоит коса, вот так вот, я думаю, ну что, придет соседка, скажу, ну извини, я уже все перебрал. Ну не знаю я. Ну, дурак, наверное, обращайся к кому-нибудь другому. Я уже не знаю, что больше будет причина. но ну, все перебрал. Ну, не могу понять, чем дело. Ну, заводится хорошо, тяги нет абсолютно. И вот я смотрю на нее. Смотрю на глушитель. А вот на глушитель вот так вот нагар. Ну, буквально там, ну, миллиметр он здесь вот. Ну, я как человек такой дотошный, аккуратный. Думаю, что, хоть нагар снять. И вот взял я отвертка вот этот нагар снял. И думаю, ну чем же дело, блин, ну чем же дело, а? Вот, думаю, дай-ка еще заведу. И вот я завел, нажимаю на газ, а она работает. Она работает как положено. То есть от этого миллиметрового нагара вся эта проблема и была. А вы представляете, я этот глушитель снимал. Но не додумался без него завести. Я просто туда дунул. Он хорошо продувается, как трубу. Такой... Ну, значит, проблем нету. Я поставил обратно его. Оказывается, в нем проблема была. А с этой проблемой я сталкивался раньше, когда он у меня был на другой косе, на китайской. Он был разборный. Вот здесь два болта было, крепления. Он был из двух половинок. И я когда его разобрал, смотрю... Тут одна половинка, тут вторая половинка. А между ними просто пластина какая-то волнистая. И я думаю, что-то я не понял. Сюда, значит, выхлоп входит. Сюда выходит. да? А зачем эта пластина, которая перегораживает. Вот. И тем более волнистая. Зачем мне волнистая? Что-то думал, думал, не понял. А потом, потом вот это взял вот эту среднюю пластину. И стал промывать бензин. И промывал, промывал. Оказалось, это не пластина. А это сетка пламегасителя. Кстати, сетка, крест накрест сетка, и она до того добилась забилась э, гарью, вот это масляниста, что уже превратилась в пластину. Блядь. Представляешь, сетки там не было. И вот приходит ко мне покупатель, что что? Да, кстати, я вспомнил, вот он меня взял косу эту, косил месяца 3-4, а потом приходит, знаешь, что-то нужна гарантия, что-то тегла нету, ты посмотри, вот начал смотреть, дошел до глушителя, он разборный, я разобрал его и вот эту сетку увидел. Я говорю ему, проблема-то в сетке, что ты туда заливал? Да вот, ну он начал тем меньше, что это сын косил, что-то там заливал, я не знаю, но скорее всего никакого там сына не было, он... Что попало, лил и не двухтактное масло, а какой-нибудь автол там или еще что-нибудь. Вот поэтому и забилось. От нормального масла никогда ничего вам не забьется. Товарищи, дорогие, читайте инструкции. Потом начинают все сваливать на продавцов. Или у вас продавец херовый, или коса бракованная. Вы не бракованы, вы идеальны просто. Читайте инструкции, а то начинают. Залили, что попало, и косят с утра до вечера. Но там же видно, что вы же профессионально не будете косу покупать. Вы покупайте бытовую, потому что она дешевле. А бытовую можно косить 45 минут, 15 отдыхать. И включайте в голову. А когда вы включите в голову, то понимаете, что в жаркий день 15 минут это очень мало. Она не остывает. Вы попробуйте 45 минут погасить, потом через 15 минут пусть она постоит, и вы потрогаете двигатель. Он горячий? Горячий. Значит не остыла, не остыла. А почему вы опять косите? Мало ли что в инструкции написано, она должна остыть. Включайте голову. Инструкция то так для информации к размышлению. Не остыло, не остыло. Какого черта работать? А потом получается задира на цилиндре от перегрева. А потом приносите, а продавец берет, разбирает, а там аж синие цвета побежалости. И задира чего? Вот задира, я не знаю, или от перегрева, или масло неправильно разводили, или левое какое-то масло. Вот. Ну вот эта проблема вот, возвращаюсь проблеме забитого глушителя если у вас она э, заводится вот но тяги нету попробуйте снять глушитель и попробовать без него завести вот если вся проблема видите вот этот неразборный его не разберешь дуните туда но будет как у меня продаваться в трубу а оказывается что там что-то забито буквально на миллиметр на стенке я до сих пор не верю ну это же так это же было миллиметр убрал со стенок и все начало хорошо работать и кто бы мог подумать на штиле FS38 этот самый глушитель тоже неразборный проблем может много даже вот такая проблема которая даже и подумать не мог а она есть короче если не работает или там какие то проблемы снимайте все что можно начинайте с самого легкого обычно идут от свечи свечи выкручиваете смотрите искра есть есть даже если есть, это ни о чем не говорит. Поставьте лучше другую свечу, лучше новую. Вот, если искра есть, опять ничем не говорит. У меня был случай, когда, да, искра была, все хорошо, в руку било даже, искра была. И все перебрал, ну не работает, и все как положено. Катушку заменил, блядь, все нормально стало работать. Поэтому свеча, да, искра. Вот, дальше что? Смотрите, какой цвет свечи. Если белый, Значит, что? Или мало бензина, или подсос воздуха. А чего мало бензина? У вас забит в топливном баке фильтр. Попробуйте фильтр снять, попробовать без него завести. Вот. Белое может быть от подсоса воздуха. Подсос воздуха между цилиндром и картером. Там прокладка стоит, возможно, порвана. Прокладка между карбюратором и э, цилиндром. Возможно, у вас карбюратор, вот эти вот крепления, возможно, отошло, было у меня так, не заводится коса, принес мне, дает мне в руки, я ее беру, думаю, шик, карбюратор шатается, а он не прикручен, я говорю, ну ты вообще, ну, карбюратор не прикручен, там не только, что прокладка разрушена, ну, причина, да, там, там вообще, ну, как сифонит, как будто форточка открыта. Как он будет работать? Прикрутили его, два болта закрутили, все, начал работать. Он, ну, извинился за свою глупость и ушел. Подсос воздуха. Подсос воздуха может быть на колен валу через сальники. Сальники менять, это, конечно, посложнее проблема. Подсос воздуха, если белая свеча. Если черная свеча, тоже плохо. Значит, переливает. Ну, это тоже плохо. Или на карбюраторе подкрутите. <дых> Крутите. Там два регулировочных винта. Два, две регулировки. Должно быть. Крутите. А если не помогает, то еще хуже. Значит, надо карбюратор менять. Значит, там мембрана разрушена. Плохо. Свеча должна быть светло-коричневая. Вот так. Немножко пробежался он. По неисправности. Вообще, коса хоть маленькая, но бывает провозишься с ней весь день. Вот я почему не люблю косы воз... на... чинить. Когда весь день провозишься весь день и ничего не заработаешь. Почему? Потому что придет тебе клиент и скажет, ну что там было? А, нет. Он скажет, ну что, сделал? Я говорю, ну сделал. Вот. А что там было? А ты говоришь, да вот тут вот чуть-чуть пошкрябал. Все. Он скажет, сколько ты за ремонт хочешь? Ну, а ты же весь день ее чинил. Весь день. Ну, хотя бы тысячу рублей ты должен в день заработать. Ну, а сколько? Ну, сколько вот это стоит? Вот это 10 рублей? Ну, как ты будешь день жить? Нахрена тогда ремонтом заниматься? Ну, не дошло в голову. Это, понимаете, если чинить что-то, то надо с утра до вечера чинить годами. Только на нее посмотрел, неисправность нашел, быстро-быстро сделал, все, и потом следующее быстро-быстро сделал. Так будет и дешевле ремонт, и ну, и вам как-то мороки меньше. А то сидишь там, голову ломаешь, в чем причина, хрен его знаешь. Ну, может, и психуешь на себя или на инженеров бывает психуешь, но так вот сделать что не долезешь туда, ну можешь лучше сделать.